Всем привет! С вами снова интернет-магазин Водолей. И сегодня мы поговорим о терминах, которые нам необходимы для того, чтобы правильно подобрать насос для вашей скважины. Одним из основных параметров является статический уровень воды. Статическим уровнем воды в скважине называется тот уровень воды, который определяется водоносным горизонтом и определяется в момент, когда насос не работает, то есть в спокойном состоянии. Он измеряется. В метрах и считается от устья скважины, от уровня, где находится грунт, и вниз до начала воды. Иначе еще называют это зеркало воды в скважине, потому что, когда мы смотрим внутрь скважины, видим, как вода блестит, вот зеркало воды. То есть зеркало или статический уровень скважины, он может быть равен от нуля и до некой глубины, промежутки от начала до конца скважины. Также статически может уровень воды в скважине быть положительным над землей. Если у вас скважина артезианская и самоизливная, то в данном случае статический уровень может быть метр над землей, два метра над землей и так далее. В зависимости от того, какое пластовое давление в вашей скважине. С вами был интернет-магазин «Праздноваем сложное». Всего доброго, до свидания.